Так, ребят, всем привет. Сразу скажу, это видео будет долгим. Почему я так говорю? Потому что это уже дубль 10. Э, вечно что-то неправильно получается записать. Поэтому минут 15-20 затянется видео. Если кому не интересно, можете сразу закрывать. Всем остальным добро пожаловать. Итак, э, данное видео будет посвящено одной очень важной проблеме, которая интересует, ну, или, так скажем так, беспокоит практически всех майнеров, причем как действующих, хотя действующих не столько, так и будущих, которые только планируют собирать себе оборудование. Проблема заключается в том, что доходы со временем становятся меньше, меньше и меньше. И да, действительно это так. Почему так происходит? Ну, здесь все просто. А, рост сложности, чем больше майнеров, тем сложнее добыча криптовалюты Чем выше рост сложности, тем меньше монеток добывает каждый новый участник, ну, либо даже старый а, Компенсировать а, этот рост сложности может а, рост цены на криптовалюту Ну, например, на тот же эфир, на Zcash, на биткоин, либо на биткоин и на альты, когда мы копаем на NiceHash Так вот Рост цены не всегда успевает за ростом сложности То есть в идеале, если сложность сети выросла в месяц на, за месяц на 20% То нам нужно, чтобы минимум на 20% увеличилась цена на криптовалюту Таким образом, мы получим на 20% меньше монеток Которые будут стоить в фиате ну, примерно столько же, сколько и стоило большее количество монеток Но месяц назад Я думаю, это понятно и очевидно Так вот, что у нас происходит по факту Возьмем условную ферму, ну, на какую-нибудь крупную сумму для наглядности, за миллион рублей. Причем данная формула, данная табличка, я с ней возился полтора часа, пока разобрался с формулами, чтобы она все правильно считала, она действует на любую сумму, ну, то есть хоть на 100 тысяч, хоть на 200, хоть на 500, хоть на миллион, хоть на 100 миллионов, неважно. Итак, допустим, мы собираем себе ферму на миллион рублей Оборудование получаем определенную мощность и изначально делаем расчеты, какой у нас будет срок окупаемости на текущий момент Уже чистыми, с учетом электроэнергии, всех расходников, прочего То есть, допустим, мы потратили миллион, нам будет чистыми оставаться в первый месяц, вот, то есть на момент расчета Одна, двенадцатая То есть, соответственно, срок окупаемости 12 месяцев Он может быть 13, 14, 15, 10, неважно Ну, условно возьмем 12 Ладно, давайте даже 10 для наглядности что нам это говорит? Собственно, то, что каждый месяц мы будем чистыми получать по 100 тысяч рублей. Это понятно. И если не будет меняться сложность, не будет меняться курс, не будут появляться новые, уходить старые, то есть такая утопичная теория, то мы как бы получаем каждый месяц по 100 тысяч, окупаемся а за, за 10 месяцев вот, возвращаем в миллион, и оставшиеся, условно, 36 месяцев, почему, ну, пока гарантия присутствует на оборудование. вот, допустим, пока мы работаем, а потом они ломаются, сгорают, и все, и мы их выкидываем, неважно, вот, ну, либо продаем. Так вот, мы получаем условно стабильные 100 тысяч, и мы можем даже, как бы, предположить, что мы заработаем 3,6 миллиона, из них миллион наш, 2,6 чистыми. Все очень круто, здорово, но, к сожалению, нереально. Нереально, опять-таки, потому что... Я об этом уже сказал ранее. Есть рост сложности, и не всегда курс успевает. Так вот. Что происход... Насколько изменилась сложность? Давайте с этого. И я приведу свой пример. Расчеты будут округленные, так сказать, очень грубые, и довольно линейные, поскольку в какой-то момент времени сложность сильно растет, а курс очень падает. В какой-то момент курс может опережать рост сложности, мы можем получать больше. Такое мы также наблюдали летом. Но я возьму конкретно своему примеру. Итак, 6 месяцев назад примерно, когда я начинал свой эксперимент, доходность с одной видеокарты 10.60, 3 составляла 100 рублей. Это уже была сумма чистыми. На текущий момент... Ну, на памяти Samsung ладно. С такой оговоркой, вдруг кому это очень важно. Так вот, на текущий момент с этой же самой карты по прошествии 6 месяцев доходность сейчас составляет... 60 рублей. То есть условно 40% за 6 месяцев мое оборудование стало приносить. Ну, на 40% меньше. Но так оно по факту и есть. Так вот, давайте посчитаем, сколько это было в месяц. То есть, насколько снижалась доходность в среднем линейно за 1 месяц. Думаю, все просто. Ну, в смысле, очевидно, видно. 40 мы делим на 6 месяцев и получаем на... 6,67% каждый месяц. Итак, что у нас происходит с нашей импровизированной фермой? Допустим, у нас срок окупаемости 10 месяцев. 6,67% идет условное снижение доходности. Мы предполагаем, что такое снижение доходности будет продолжаться и далее. Ну, как бы мы же это хотим учесть. Итак, что мы в итоге имеем? Первый месяц, очевидно, мы получим 100 тысяч рублей. Следующий месяц... Потеряем 6-67% от нашей доходности, это будет уже 93 тысячи рублей, потом 87, 81 и так далее. Итак, давайте посмотрим, что у нас выходит в итоге, в, ну, по итогу. А по итогу картина у нас следующая, а, свой миллион а, мы вернем примерно через 16 месяцев. То есть мы планировали изначально на 10 месяцев срока окупаемости, а вот снизу, чтобы, ну, кому не видно, вот, миллион рублей. То есть и только за 16 месяцев мы вернем свои затраты на миллион. Да, у нас останется оборудование, но мы, допустим, пока его не берем в учет. И только за 16 месяцев мы вернем свой миллион, а уже с 17 месяца мы начнем получать чистую прибыль. И она составит, в нашем случае, 370 тысяч. Или примерно по 120 тысяч в год или 12% годовых. Кажется, кажется совсем мало, неинтересно, ну плюс мы не забываем, что у нас еще осталось оборудование, и даже по прошествии трех лет оно имеет какую-то остаточную стоимость, пусть, допустим, процентов 30, вот, для самых скептиков, вот, то есть еще примерно 1300 мы можем за него выручить на вторичном рынке, и в итоге мы получим суммарную, так сказать, чистую доходность, это... 375 тысяч, плюс еще 1300, допустим, 675, ну пусть 600 тысяч, неважно. То есть 200 тысяч за год или 20% годовых. Ну, в принципе, неплохо, плюс повеселились, плюс развлеклись. Не, ну, все, все неплохо, но не то, что хотелось бы, потому что, ну, как-то это маловато. А к тому же, не факт, что мы изначально собрали такую ферму, которая нам давала окупаемость 10 месяцев. Допустим, мы собрали ферму с окупаемостью в 12 месяцев. И тут у нас ситуация уже стала... Печальней. Первый месяц мы получили 83 тысячи, то есть одну двенадцатую. А далее, чтобы нам окупить свой первый, так сказать, условный миллион, нам понадобится уже 24 месяца. Ну, там, 23-24 месяца, грубо говоря. Вот. И только к этому времени мы вернем свой миллион. И последний год мы уже будем получать чистую прибыль, но доходы будут довольно-таки смешные. Там 15 тысяч, 14, 13, 000, и в итоге чистая прибыль. В денежном выражении составит условно 145 тысяч, ну и плюс там за 300 тысяч мы продадим оборудование, и того 450 по 150 тысяч за год. 15% годовых, неплохо, но, ну, такое себе, то есть, да, но ну, все-таки лучше, чем в банке, да, чем в депозите. Но, допустим, допустим, мы собирали дорого наше оборудование, и собирали его с окупаемостью в 15 месяцев. Итак, что мы в итоге получим? А в итоге мы получим следующее, что даже за 3 года, при таком линейном снижении э, доходности, э, мы даже наш миллион не вернем, то есть мы еще 84 тысячи будем как бы в минусе. Э, да, разумеется, мы продаем потом наше оборудование, выручаем за него там условно 300 тысяч, на 280 тысяч мы в плюсе, и там, э, сколько там, 70, грубо говоря, тысяч, да, там, ну, за год, то есть 7% годовых, то есть ан аналог банковского депозита. Вот, плюс мы возились 3 года с железом, меняли райзера, заморачивались, там платили за электроэнергию, терпели шум или... Ну, все в этом духе. То есть неинтересно, кажется, ну, совсем печально. И 15 месяцев уже, как бы, входить в майнинг, наверное, и не имеет смысла. Подумает, подумают многие. Вот И отчасти, возможно, они будут правы, но не все так плохо. А какой же выход есть из данной ситуации? Я думаю, самые внимательные мои зрители уже а, заметили, что табличка заполнена не на 100%. Так вот. Есть такое понятие в экономике, называется реинвестирование Это когда мы полученные доходы, либо полностью, либо частично вкладываем в наш бизнес А поскольку наше оборудование, наш майнинг, это и есть наш бизнес Мы можем полученные, полученную денежку не просто тратить, проедать, пропивать или откладывать себе на банковский счет А докупать себе оборудование, увеличивать мощности Итак, вернемся к исходной, допустим, 10 месяцев Мы все собрали вот, и как бы нас не устраивает за 3 года 300 там, тысяч, ну и плюс остаточная стоимость Плюс же есть риски, что-то сломается, там, по гарантии не поменяют, еще что-нибудь, там бракованы а Мы можем заниматься реинвестированием Итак, что будет, если мы будем а, всю сумму, вот начиная от, ну, от, от первой, так сказать, от 100 тысяч, вкладывать себе в оборудование Итак, смотрите Первый месяц мы получили 100 тысяч, вот эти 100 тысяч мы берем и реинвестируем в наш общий, ну, депозит, надо так, нет, в наше оборудование, в нашей мощности. И итоговая стоимость наших мощностей составляет 1,1 миллиона, ну, то есть, там, на 10% больше, ну, все в этом духе, понятно. Что произойдет далее? Правильно, мы получим в следующем месяце, даже несмотря на снижение доходности, мы получим 103 тысячи уже, которые мы также благополучно реинвестируем. Общая сумма наших накоплений составляет 1,2 миллиона, потом мы получаем 106, и доходность продолжает снижаться, да. Но за счет того, что мы реинвестируем, мы получаем каждый месяц даже немножко больше, чем изначально. Что получится по итогу? А по итогу получится примерно такая картина. Если мы начинали со срока окупаемости в 10 месяцев и 100% все реинвестируем. А по итогу мы получим следующее. Через 3 года у нас будет оборудование на 7,5 миллионов рублей. И ежемесячный доход с этого оборудования порядка 300 тысяч рублей. А, при изначальных затратах в 1 миллион. И больше, как говорится, ни копейки, ни-ни. А, что можно делать дальше? Ну, можно дальше оставить все как есть, не реинвестировать и получать сперва 300 тысяч, а потом меньше, меньше, меньше, меньше. Ну и, в принципе, достаточно долго получать еще приличную сумму. А, либо второй вариант, можем продать это оборудование, ну, допустим. А, причем мы же понимаем, что начальное наше оборудование, которое мы покупали, оно довольно старое, то есть ему там от трех лет до двух, оно довольно устаревшее и стоит уже дешево, даже на вторичке. Но, допустим, оборудование, купленное два года назад, еще, скорее всего, бодрячком, а купленное год назад, так оно вообще, можно сказать, условно новое. Поэтому мы получаем кучу оборудования на 7,5 миллиона, из которых большая половина новая, меньше половина старая. За сколько можно это все дело продать? Ну... Плюс-минус на вскидку, если у нас есть и практически абсолютно новые железки, которые будут уже, скорее всего, из современных образцов, то есть, там, 11-е поколение, если это NVIDIA, может быть, там, 12-е, ну, условно, вот, то, я думаю, суммарно всю, все эти мощности, всю эту ферму можно будет продать, ну, примерно за половину стоимости по чекам, то есть, а, старьем мы продаем процентов за 30, может быть, там, даже за 25, неважно. Более свежие мы там продаем процентов за 40, какой-то мы продаем там за 50, за 60, какой-то за 70, какой-то там за 80, за 90, ну, условно. Вот, и в среднем мы где-то получим те же самые наши 50%, может быть, даже больше. Таким образом, за 3 года итоговый наш результат, даже если мы за половину все это дело продадим, составит 3 миллиона 750 тысяч при вложениях миллион. И чистая прибыль 2,7 миллиона рублей, вот. Это уже довольно-таки неплохо, то есть это более чем 500 тысяч за год и даже, даже каких, это более чем 700 тысяч за год, да? вот, или 800, ну, в общем, сами почитайте. Так вот, это уже становится очень интересно, но единственный нюанс в том, что мы не можем тратить а, никакую сумму, поскольку нам нужно всю ее ре реинвестировать, и, следовательно, мы должны обладать другими источниками дохода, помимо конкретно нашего оборудования. А, ну и нам еще как бы не помешало иметь хорошие мощности и хорошие площади помещения с хорошей проводкой, и охлаждением, чтобы а, поначалу, если ферму на миллион и на два можно вполне держать у себя на балконе, то на 4 и на 7 миллионов уже придется искать какое-то другое помещение. Ну ладно, это нюанс. А, допустим, мы ферму собрали при таких затратах, тоже мы решили 100% реинвестировать, а, но изначально собирали на 12 месяцев. В таком случае, что мы по факту получим? По факту мы получим итоговую стоимость нашего оборудования порядка 5 миллионов, а, доходность а, за месяц порядка 150 тысяч, а, ну и, следовательно, со всеми прочими вытекающими, точно такими же. А, 2,5 миллиона условно-остаточная стоимость, а, неплохая прибыль, все хорошо, все замечательно. А, и при этом даже доходы изначальные, ну, точнее, конечные доходы через 3 года у нас будут выше, несмотря на старейшее оборудование, чем были изначально. Допустим, мы соберем ферму с окупаемостью 15 месяцев, когда без реинвестирования это уже не имело никакого смысла. А что мы получим в итоге? А в итоге получим то, что если мы полностью всю сумму реинвестируем, то мы практически не уменьшаем наши ежемесячные доходы. Они у нас как были 66 тысяч, так через 3 года они у нас такими и останутся. Просто у нас оборудование станет в 3 раза больше, там в 3-3 раза. А по факту у нас будет те же самые 66 тысяч рублей. И дальше мы опять-таки принимаем решение, что нам делать. Либо продаем все это дело там миллиона за полтора, и остаемся как бы в плюсе, да, на 500 тысяч. Вот. А, ну, либо продолжаем дальше майнить, уже имея большое количество оборудования. Ну, и как бы вариантов можно искать, ну, кстати, много-много-много разных вариантов. А какой вариант нам, скажем так, будет не особо интересен. Давайте так, во-первых, если мы будем собирать изначально э, оборудование с очень большим сроком окупаемости, начиная с первого месяца, например, э, 18 месяцев, ну, полтора года. Э, если мы будем реинвестировать, в принципе, мы нашкрябаем себе оборудование на 2,6 миллиона, то есть 1,6 миллиона мы получим дохода, вот, плюс миллион начальных вложений, 2,6 суммарно, и останется нам 37 тысяч, то есть, ну, в принципе, сильно меньше, чем было изначально, хотя нет, не сильно, э, буквально на там 30% получается. Изначально мы получаем 55, вот, и дальше 37 тысяч. Но это при условии реинвестирования. Если мы начнем, не дай бог, с 20%, ну, или даже так, с 20, ладно, пусть будет с 20 месяцев, то в итоге, ну, в принципе, мы все равно остаемся в плюсе. Более-менее мы остаемся в плюсе. И в случае, если мы начали с 24 месяцев, вот в таком, вот тогда... Нам даже с учетом 100% реинвестирования ловить в майнинге нечего, поскольку за, за 3 года мы наколупаем себе оборудование на 2 миллиона, которое будет иметь остаточную стоимость, ну в лучшем случае где-то миллион, ну плюс-минус. Поэтому мы фактически просто потеряем в пустую время. Но срок окупаемости, насколько, смотрите, он у нас, как говорится, расширился, допустимые границы, до 24 месяцев. Покупать себе ферму с окупаемостью текущей, начальной, вот на момент расчета, на момент покупки, выше даже 24 месяцев, это уже, ну, условно безумие. Условно безумие. Почему условно? Скажем так, вот этот метод с реинвестированием, он не единственно правильный. Есть другие методы, о которых я расскажу вам как-нибудь следующих видео, которые тоже могут дать э, очень хорошую прибыль, вот, но сейчас мы идем вот по так сказать, линейной, так сказать, э, дорожке, по накатанной, так вот, э, покупать, допустим, оборудование с окупаемостью, там, не знаю, 28 месяцев, вот, ну, это, как бы, очевидное безумие, то есть мы даже свой миллион не вернем, скорее всего, ну, не скорее всего, а точно не вернем, вот, ну и больше, то есть там 36 месяцев, это полный бред, как бы, то есть мы в лучшем случае полмиллиона вернем себе, ну точнее может там 700 тысяч вернем, да, если продадим оборудование, но как бы нет. Если же мы покупаем более-менее правильное оборудование, например, с окупаемостью в 12 месяцев, это та, как бы, ну условно золотая середина, но, например, мы хотим еще немножко денежек себе откладывать, то есть не просто, ну, копать-копать и вроде как не видеть никакой отдачи, да, а хотим еще немножко откладывать. Что нам тогда нужно сделать? Тогда нам примерно нужно реинвестировать 80%. Что нам в итоге это даст? Смотрите, 20% мы можем себе потратить. 80% мы реинвестируем в новые фермы, новое оборудование, наращиваем свои мощности. И наша доходность ежемесячная, она не снижается. То есть она остается примерно на том же самом уровне. То есть мы получаем все те же около, ну, 1,12 от нашего миллиона. То есть там 83 тысячи, там, плюс-минус копейки. И плюс мы еще можем тратить себе, я сейчас буду считать уже по формулам, потому что 83, 3, 3, 3, 3 минус 1,6, 6, 6, 6, там... Ну вот, видите, даже я по формулам не могу нормально посчитать, или... Ну, что это такое, 66 тысяч, почему? У меня сейчас просто уже немножко <с> пере пере перегруз. Странно, что такое? Ладно, видимо, что-то мне 83 тысячи минус 66 тысяч. Мы получаем там 17 тысяч примерно. То есть это то, что мы можем тратить, брать себе... Вот, без ущерба снижения нашей доходности. Если, мы же, если же мы реинвестируем, например, 50%, в таком случае все-таки наша доходность будет снижаться, но не так быстро. Не так быстро, как если бы мы вообще не, ничего не реинвестировали. И в таком случае мы можем половину от полученного тратить, а половину оставлять себе. И в итоге э, окупим свой, свою ферму за примерно 15 месяцев. Если мы половину будем реинвестировать, а, через 15 месяцев у нас будет оборудование уже на полтора миллиона, поскольку мы остальные полмиллиона, как бы, ну, ре реинвестируем. Вот, ну и, собственно, все. Ну, точнее, там, точнее, как полмиллиона мы эти реинвестируем. Вот, и мы, как бы, условно выйдем в ноль. А дальше, дальше мы уже получаем чистую прибыль. А, вот такие вот дела, и вот такие вот чудеса может э, делать реинвестирование, то есть, когда мы не проедаем все, что получаем, а просто накапливаем и увеличиваем свои мощности. Надеюсь, данное видео было полезным, а, скорее всего, оно и будет полезным. Если это так, то вы знаете, что делать, пишите, жмите, делитесь. Те, кто с чем-то не согласен, не уверен, считают, что... Снижение доходности идет гораздо быстрее. Ну, пишите тоже об этом в комментариях, я почитаю, Ну, что еще могу сказать. Ладно, всем хорошего настроения, скорейшей окупаемости, занимайтесь майнингом правильно, всем пока.